Молитва Иисуса нравится, я почитаю молитву Иисуса, а вот мне нравится там буддистская практика, я и поделаю буддийскую практику, они вот не проходят. Да, да не проходят. Есть... Это как бы нарушение правил, то есть когда молитву Христу читаете, вы соединяете с ним, он вам взамен естественно посылает некий поток. Этот поток находится рядом с вами. Поток ставит, ну как бы да, метит вас. Таким образом, где бы вы ни оказались в этой системе под его юрисдикцией, что называется, где он свое пятно распространяет, вы будете находиться в его канале, будете находиться в его потоке. Чем чаще вы читаете эту молитву, тем жестче вы держите вот этот вот поток. И вдруг вы добровольно переходите на другой канал. То есть вы делаете буддийскую практику или читаете какую-то буддийскую мантру или опять же какую-то молитву. По, по, по этой традиции, то есть вы осознанно вставляете, встаете, вставляете свое сознание на другой канал. Соответственно, здесь может быть и конфликт, конфликт эгрегориальный в вашем сознании, и, как бы, и, и, и непосредственно в эгрегорах конфликт, соответственно, он сойдется непосредственно на вас. Да? Тот канал, который работает, который дает вам блага определенные может закрыть этот свой канал, но обязательно востребует с вас компенсацию за то, что он уже какую-то работу провел, он уже события для вас простроил, и вдруг вы переходите на другой канал. Говорите, нет, прострой для меня, пожалуйста, события по-другому. Он говорит, здрасте, а я тут что трудился. Но компенсируй мне расходы, иди куда хочешь. Поэтому вот такое прыгание с канала на канал, оно всегда не поощряется, оно никем не поощряется, никакими системами, никакими богами. Поэтому если вы верны Иисусу, будьте верны Иисусу. Если вы занимаетесь буддическими практиками, занимайтесь только ими. Если у вас что-то один раз не получилось, это не значит, что практика не работает, это значит, что просто либо она требует больше времени на ее внедрение в систему, либо больше энергии нужно будет отдать.